Всем привет! Я Желтый Мужик и хочу сегодня оставить отзыв на прекрасного человека Лидия Шутова, астролог, город Сочи. Чуть-чуть о себе. Значит, я продюсирую, но не в общем понимании инфобизнеса, а продюсирую публичные выступления. Это как выйти на вебинар, на запись, на консультацию, чувствовать себя классно, легко, свободно. И, соответственно, продавать себя. Но не обо мне речь. Итак, Лидочка. Ребята, я реально в шоке. Мне, честно, стало в какой-то момент даже страшновато. Почему? Так, любимая моя ментальная карта для напоминалки. Итак, начну с того, что я... Запросы у меня было... Три запроса было. Мои слабые стороны одоления. Сильные стороны. Усиление и некая гармонизация семьи, саморазвития и бизнеса, чтобы это в каком-то балансе соотносилось. Честно говоря, идя на консультацию, ну так получилось, что, ну, надо было сходить. Я как-то особо на что-то не оделся, и для меня вообще до, честно говоря, до сегодняшнего момента астрология это некое какое-то, знаете, такое шаманство. Я говорю, Сейчас я тебе все скажу. Вот. И вот тут у меня возникла ситуация. Я прям поймал себя на мысли. Такое ощущение, что либо Лида с кем то поговорила из моих родственников или хорошо знакомых, либо такое ощущение, будто бы она пару дней назад сделала, знаете, такую диагностику желтой. А ты вообще что? А ты как? Ты так, так далее. Все про меня узнала, потом сказала, это все, забыли. И теперь давайте я расскажу. Ну, ни того, ни другого не было, ни со знакомыми, ни со мной разговора не было. Вот. И что страшно? Вот страшно получилось. Знаете, я уже не знаю, она там кусочек показала, у нее какие-то там это вот все какие-то как планеты что-то что-то что-то там жуть вот дело в том что сказать что стопроцентное попадание мы же себя знаем стопроцентное попадание это ничего там такое ощущение, что 150% все вот тут вот, совпадение, совпадение, совпадение, совпадение. Причем, если, как говорится, вот за этих цыганки, когда идешь, она тебе задает вопросы, отвечает на банальные вещи, какие-то такие общие, то прям конкретно в лоб вот тут это вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. Вот, а чего страшно стало? Страшно от того, что мне, честно говоря, страшно стало задавать вопросы, если такое точное попадание в то, что есть или было то, что все неизбежно, все будет то, что будет, ничего не меняется. А, ну, наверное, не совсем так, конечно, как говорится, на астролога, на астролога надейся, а сам не плошай. вот. Значится таким образом, что я хочу сказать. Что мне помогло? Вот чем закончилось? Вы знаете, сомнения, которые нас раздирают, а это такая дрянь конкретная. И вот она прямо четко по моим сомнениям прошла И говорит, ну смотри, вот здесь вариант вот. Пум -пум -пум -пум. Остеречься того там. Туда может быть лучше не соваться. То есть не было таких конкретных, вот иди вот так и так. Но в целом какие-то направления... Прямо вот были показаны вот так, вот так, вот так, вот такие возможные варианты развития. Вот, и что мне еще одна вещь понравилась. Я не знаю, входит ли это в рамки астрологии, либо это просто уже жизненный опыт и вообще квалификация в целом. Скорее второе. Но у меня там одна из проблем, которая вообще не была, не была в запросе, а хотя нет, в гармонизации, скорее всего, это... Но есть вещи, которые во мне, мне не нравятся. Вот. И она прямо объяснила, показала какие-то взаимосвязи, что я сам себя грызу. вот. Это с одной стороны неудовлетворенность внутренней, это как двигатель, с одной стороны, с другой стороны это такой джжж, гаситель. Вот. И она мне прямо подсказала, я хотел в одну сторону идти, а она говорит, не подожди, попробуй, посмотри вот в эту сторону сходи, вот так реши этот вопрос. Вообще не из астрологии. Вот, у меня как раз на следующей неделе встреча с парнем предполагается, который поможет мне поковыряться в мозгах с этим вопросом. Вот, и что я могу сказать? По окончанию встречи, а мы вообще, у нас такая короткая встреча, предполагалась всего минут 30. По техническим причинам мы вообще минут 15, наверное, разговаривали. Вот Я могу сказать, что вот даже то мое непринятие, которое было, я еще не встречался, не ковырялся у себя в мозгах, знаете, в каким-то.. то я себе уже понял, что вот я уже себя принял в этой части, как вот со своими там, проблемами. Другой вопрос, что как бы с этим надо поработать, как это. Короче, ладно. Проехали. Вот. Значит, однозначно стало прямо вот легче. Прямо отпустило. Вот сейчас посмотрю, что там у меня я себе просто набросал по-быренькому, да? Так. А, ну вот. Прямо силы действительно, знаете, такой, прям сейчас побегу, побегу, побегу, поделаю. вот, стой еще сейчас, секунду. А, векторы, векторы, прям задала определенные векторы, куда двигаться. Они у меня были где-то вот в подсознании, тын тын тын -ты. Потом у меня сейчас сделано несколько заделов таких, ну я интуитивно их сделал, сделал, сделал, но не стал воплощать. Она говорит, а вот у тебя там вот то-то, вот то-то, вот это вот, блин, прямо очень тебе поможет. Откуда она это знала? Не знаю. Причем это совершенно конкретные вещи. Ну, хватит, наверное, уже. Могу вам сказать так, слушайте, но ну, для меня неожиданно. Неожиданно. И полезно. Неожиданно и полезно. Рекомендовать видео? Что смеетесь? Это бред. Надо не рекомендовать, надо пользоваться идти, пока есть такие люди. Но в любом случае помним. На астролога надейся, а сам не плашай. Вот все. С вами был Желтый Мужик. Продюсеры ваших публичных встреч, давайте вам желаний, энергии и солнечных продаж. Всего хорошего. Пока. С вами был Желтый. Куда? Вот сюда. Вжик.